Ладно, давайте начинать. Всем привет, кто меня видит в первый раз, я сегодня практически идеально выбрит, но это не точно. Меня зовут Полигаев Никита, я являюсь одним из двух основателей компании PureNet и сегодня, раз вы здесь на эфире, значит у вас включен VPN. Какой? Ну, я надеюсь, PVPN, потому что речь сегодня пойдет именно о нем. А, к сожалению, гадский инстаграм убрал возможность трансляции экрана, но либо я чего-то не знаю, поэтому сегодня я буду вам просто рассказывать, вы меня будете просто слушать, ну и я уверен, что это будет а, интересно. Давайте с самого начала. А... И мы будем с вами начинать нашу замечательную движуху. Я буду рассказывать вам все самое сочное, самое интересное и самое максимально прибыльное, что может быть на сегодняшний день на рынке. Давайте разберемся с основного. Все ли знают, что такое VPN или нет, спрашивать не буду. Сразу расскажу, что VPN в первую очередь это безопасное зашифрованное подключение пользователя к сети, с которым он обходит локальные ограничения, сохраняет конфиденцией это как это распевка, сохраняет свою конфиденциальность и соответственно чувствует себя безопасно, потому что его не могут ни отследить, ни атаковать, ни провайдеры, ни соответственно злоумышленники, которые хотят заколбасить себе ваши данные, неважно от банковских карт или, возможно, логин и пароль, или не дай бог, всем криптонам привет, ваши сетфразы, которые вы вводите в веб-версиях Trust Wallet или MetaMask. Ну и, естественно, для тех, кому важно оставаться вне видения всяких там рекламно-маркетинговых движух, и чтобы после того, как вы с близким человеком обсуждали, что вам нужно купить новый утюг или блендер, Яндекс не выдавал вам, соответственно, этот запрос, то, соответственно, пользуйтесь VPN, чувствуйте себя удобно и безопасно. Ну и, естественно, для тех, кто занимается интересными вещами, никакое правительство не будет отслеживать, где вы сидите, что вы сидите, зачем вы сидите и так далее. В принципе, исходя из того, что я вам рассказал, мы можем сделать несколько выводов, что VPN нам с вами нужен для обеспечения полной или частичной конфиденциальности в сети интернет, где бы вы ни заходили и что бы вы ни делали, да, для обеспечения безопасности передаваемых и принимаемых данных. Спасибо, Ром, привет, очень рад тебя видеть. Нас сегодня здесь немного, потому что Инстаграм мы оживляем а, заново, собственно, с выходом нашего замечательного продукта. А для доступа на заблокированные ресурсы, собственно, если вы меня слушаете, то в одном из таких заблокированных ресурсов вы на сегодняшний день сидите. А, ну и для защиты от взлома и хакерских атак в ваших персональных устройств, неважно, компьютеры, телефоны, планшеты. И так далее. Значит, многие думают, что VPN это какое-то приложение, да, которое вы установили и, собственно, замечательно пользуетесь, да, сервисами, заходите на нужные вам сайты и так далее. Это не так. Запомните, VPN это не приложение. VPN это канал связи между вашим устройством и, соответственно, сетью интернет конечным сервисом, который проходит два уровня фи фильтрации. Первый уровень шифрования и фильтрации это, соответственно, приложение, которое установлено, то есть активация сертификата и шифрования ваших данных. Второе это выход через провайдера, соответственно, в сеть интернет, неважно чем вы пользуетесь, рост мегафоном, в общем, вспомните, какой интернет вы подключали, и поставьте это вот сюда. Да, и потом это, соответственно, сервер, да, а, ваше устройство, а, приложение шифровки сертификат, а, провайдер сервера VPN, через который в нашем случае 15 единиц на сегодняшний день происходит передача ваших данных, вам даже не надо заворачиваться, через что сидеть. Россия, Австралия, Финляндия, точнее Австралия, Финляндия, Европа, пофигу, вообще забудьте название всех этих стран, это всего лишь навсего маркетинговый ход, вас как конечного пользователя должно волновать три вещи, как быстро и просто я могу подключиться, насколько безопасно я буду это делать и, ну собственно, буду ли я анонимным. Вот, извините, так получилось. Соответственно, это мы предоставляем. И дальше уже выход в интернет, то есть на те площадки, которые вас интересуют. Это Инстаграм, кто-то там, например, курсеры. Мне благодарили наши партнеры за выпуск данного продукта, потому что они смогли пройти обучение от Гугла, да, потому что без VPN -а сделать это... Невозможно. Что же такое BVPN? А, да, многие из тех, кто ранее пользовались различными vpn удивляются, почему мы выдаем сертификат а, и вообще, почему мы используем приложение OpenVPN для шифровки, шифровки и дешифровки информации. Сейчас я вам это объясню. BVPN – это наш собственный разработанный протокол двойного шифрования и своего рода шардирования вашей информации, то есть распределения ее по нескольким а, ППТ-серверам. Uh, то есть, если вы берете обычный VPN выбираете какой-нибудь сервис там Австралия, Гренландия uh, и так далее, все ваши данные идут через один сервер. Уязвимо это? Да, уязвимо, потому что если сервер упадет, я не буду говорить о его взломах, то соответственно uh, вам придется либо переключаться, либо что-то делать, в общем делать дополнительные действия, которые нам с вами делают по сути лень. Согласны? Если вам лень лишний раз uh, делать какое-то действие, поставьте плюсики. Будьте честны, я знаю, это так, я сам такой же. Значит, сертификат, который вы устанавливаете, позволяет шифровать и дешифровать передаваемые и принимаемые данные благодаря приложению OpenVPN. Собственно, это свободный клиент, который используется для того, чтобы ваше устройство подключилось к определенному каналу связи данных. Вспоминаем, что VPN – это канал связи и, соответственно, могло взаимодействовать с другими ресурсами. А за счет того, что мы выдаем сертификаты, вы получаете наибольшую безопасность. Помимо того, что сертификат заменяется раз в месяц, это как раз будет интересно тем, кто немножко в абсолют возводит историю, связанную там с безопасностью и анонимностью. Каждый месяц меняется не только ваш сертификат, да, меняется протокол его шифрования, но вы здесь можете быть абсолютно спокойны, как я говорю, потому что каждые полторы тысячи секунд происходит смена ключа и канала подключения, и вас перебрасывает с одного сервера на другой и в любом случае ваш айпишник, да, по сути дела, отследить будет невозможно. Привет всем, кто занимается закладками, если что, я этого не говорил. Значит, что ж такое? VPN а, на практике. Во-первых, это самый дешевый VPN на российском рынке. Дешевле не найдете, поверьте мне. Не берите в расчет там, различные промоакции. мы стоим 3 доллара или 200 рублей в месяц и а, дешевле нас вы не найдете абсолютно. То есть а, можете покопаться, можете посмотреть, мне уже присылали пару вариантов даже наших тесок, да, мы PVPN, нам присылали PureVPN компанию, которая существует, где они там 3 доллара за месяц, и я посмотрел, нифига себе, акция скидка в 50%, я такой спокуха, отдыхайте, не умеют люди работать на массовость. А второе и ключевое для каждого из вас, да, для тех, кто пользуется качественным продуктом, это возможность использовать этот инструмент, да, софт для заработка. Каким образом, вы меня спросите. 3 доллара стоимость VPN рассчитана не просто просто так, не из головы, не просто пальцем вот так вот поставили, будем стоить 3 доллара. Нет, мы хотим массовости, мы хотим, чтобы о нашем сервисе, о том, как вы им пользуетесь, о вашем опыте, экспириенсе, ощущениях, да, вот этом фидбэке, знало как можно больше людей. Как это сделать? Дать каждому из вас возможность зарабатывать до 2 долларов с продаваемым продуктом. Внимание, стоит он 3, зарабатывайте вы 2, правильно, даже 2,25. 20... 5, если быть совсем точным, 75% процентов от стоимости подписки вы можете зарабатывать за рекомендацию. То есть вы порекомендовали другу VPN, объяснили, как я вам дальше, почему не надо пользоваться бесплатным VPN или, соответственно, аналогами. Да И с удовольствием ежемесячно или в дальнейшем каждые 3 месяца, каждые 6 месяцев, каждые 12 месяцев, каждые 24 месяца или один раз, потому что мы введем пожизненную подписку на пользование VPN, это для тех, кто занимается сетью, кто хочет зарабатывать быстро, сразу и много. Вот У нас такой функционал появится, опять же, ловите инсайт, да, соответственно, вы сможете контролировать эту историю. А, ну или один день для того, чтобы человек попользовался VPN. -ом. Очень много людей спрашивают, а нельзя ли ввести тестовый период? Ребята, VPN на один день у нас стоит дешевле чашки кофе где-нибудь в Starbucks или в какой-нибудь забегаловке, поэтому если ваш партнер да, сомневается, то я думаю сэкономить на чашке кофе и потестить VPN, получить массу удовольствия, а вы тем самым еще и заработаете рефералку, я думаю можно. Значит скорость VPN для многих это не важно, но все-таки отмечу, мы самые скоростные, не режем ваш канал связи в зависимости от вашего провайдера выдаем до 300 мегабит в секунду, то есть в принципе фильмы в 4К, скачивать какие-то файлы очень быстро, играть в онлайн игрушки на каждую аудиторию этот продукт придется по душе, поверьте просто попробуйте, вот здесь кстати в комментариях пишут обратную связь, кстати друзья те кто уже пользуется продуктом не стесняйтесь, давайте обратную связь да, пишите свои ощущения, пусть те, кто смотрит эфир или придут, будут смотреть его в записи, с ними ознакомиться. Ну и вот здесь вот есть еще кнопочка «Вопросы», так что накидывайте те, кто пришли к нам в первый раз свои вопросы, я на них с удовольствием поотвечаю. Есть ли ограничения по трафику? Ограничения по трафику у нас нет, то есть вы можете совершенно спокойно качать что угодно, когда угодно, где угодно, не переживая за то, что вам вдруг выскочит э, сообщение о том, что извините, пожалуйста, вы превысили объем трафика, докупите, пожалуйста, гигабайты. А, работаем мы на любых устройствах, то есть пользуйтесь вы Android, iOS, не, без разницы, да, а мы работаем, пользуйтесь вы Windows или Mac, мы работаем, и я думаю, что как только у нас станет действительно там, прям а, пару, еще пару тысяч активных пользователей, мы выкатим с большим удовольствием, решение для а, наших корпоративных партнеров для и для а, роутеров, чтобы вы могли, соответственно, просто заходя домой с кайфом смотреть Netflix, ни о чем не думать и вообще не переживать за то, что у вас прогорает ваша любимая подписка или выходят новые серии вашего любимого сериала, поскольку вы изучаете английский язык и вам это очень сильно нужно. А, да, запись эфира, конечно, будет, она останется здесь в Инстей, и я думаю, что все эфиры в дальнейшем, сегодня Иван меня реш... попросил подменить, я его подменил, но в дальнейшем здесь вы будете видеть его, нашего дорогого SEO, который, собственно, приложил огромную да, часть своей жизни, наверное, вот, с момента нашего знакомства к тому, чтобы этот продукт появился, мы обговаривали, обсуждали с ним обновление вообще последних, всех наших направлений, и Ваня очень сильно радеет за то, как, как важно, чтобы каждый из вас понял свои возможности, потому что продукт вот этот будет актуален еще как минимум 2, 1,5-2 года, так точно. Но об этом мы с вами дальше поговорим. Безопасный протокол PVPN, я вам уже сказал, это наша собственная разработка. Не жрет батарейку в совокупности с клиентом OpenVPN, то есть где-то 4% за день на iOS, где-то порядка 6% на Android, но вы его даже не замечаете. Значит, легкий, быстрый клиент – это туда же, и разрешено все, что запрещено, потому что наша, наш слоган – это «Потому что это не запрещено». Да? Если вы видели интервью с Дмитрием Песковым, который пользуется VPN, ну, собственно, спасибо вам, господин Дмитрий. Мы с удовольствием используем правила «Интернет помнит все», поэтому, если вдруг… Что, то ваш ролик полетит в первую очередь. Но на самом деле никого из вас это не коснется. И а, здесь я сразу отвечу на вопрос. Очень много людей спрашивают о том, почему с VPN нельзя заходить в российские приложения, да, в государственные и в банковские. Кстати говоря, это я ловил только с, со Сбербанком, в банк ВТБ, Тинькоф и Альфу заходят прекрасно. Объясняю: в связи с тем, какие события у нас с вами происходят, и по сути на нас навесили железный занавес, мы самостоятельно. А, любые входящие а, потоки. Да, запросы из-за рубежа у нас блокируются. Когда же вы пользуетесь VPN, VPN делает так, что вы как будто сидите из-за рубежа, и поэтому вы имеете доступ к Instagram, к Facebook, к LinkedIn, к Netflix и ко всем своим, <coughs> ой, прошу прощения, любимым сервисам. Поэтому здесь нет такого, чтобы можно было сделать так, чтобы вы заходили и в банковские приложения, и в Instagram. Для этого просто выключайте VPN и пользуйтесь. Те клиенты, которые да, или те сервисы, которые говорят о том, что через них можно заходить в российские приложения, знайте, что их сервер изначальный, да, VPN, вот, ваше устройство, сервер VPN в России, сервер VPN за рубежом, ну, то есть, наше государство, а вы знаете, что они очень любят почитать, а, да, переписки из нижнего белья у особенных а, товарищей, да, типа нас, которые пользуются криптовалютой, то, будьте уверены, что рано или поздно ваши данные попадут куда нужно. А, значит, Поговорим о преимуществах, на самом деле, и оно в деталях. Да, все познается в сравнении, очень хочется выразить огромную благодарность одному из наших партнеров, это Анатолий, который потратил две с половиной недели вместе с нашей командой на изучение всех VPN, существующих на российском рынке, а их более 90 штук. И, собственно, по итогу, да, вы можете ознакомиться на сайте PureNews с сводной таблицей, там они представлены абсолютно все. Я же расскажу вам по основным параметрам несколько интересных таких нюансов, которые вы можете запомнить, но, собственно, не старайтесь, они будут у вас в презентации, вы сможете ими совершенно спокойно апеллировать. Значит, обходим мы всех с отрывом на голову. Просто аплодисменты в студию, жду, нажмите лайки, отправьте там, не знаю, огонечки, потому что это действительно так. 90 VPN мы проанализировали, и давайте пробежимся по следующим критериям. Цена. Берем три пункта. Берем PVPN, берем аналоги и берем free VPN бесплатный. Значит, мы по цене 3 доллара, я уже об этом говорил, аналоги 10+. Плюс. Ну понятно, FreeVPN он бесплатный. Безопасность. Протокол PVPN обеспечивает стопроцентную безопасность за счет того, что мы используем несколько серверов одновременно, и даже если какой-то из них юхнется, то вы все равно будете пользоваться, и кстати, поэкспериментируйте. Попробуйте войти, например, в звонок со своим другом в Телеграме и в процессе звонка включите PVPN. Вы не заметите разницы, подключитесь, вас моментально подключат к каналу и никаких прерываний у вас не будет. Аналоги. Безопасность на 50% как раз связана с тем, что падают сервера. Или вот, например, мой э, партнер из Беларуси э, рассказывал о том, что э, многие его друзья в России жалуются на то, что платные VPN сначала берут бабки, потом отрубаются. М -м, ребят... Кто пользуется нашим VPN там, несколько месяцев, несколько недель, хоть один раз вы увидели, чтобы он упал или что-то не работало. Нет, и так будет дальше, вы можете подтвердить мои слова в комментариях, мне же это будет очень и очень приятно, и не только мне, а всей нашей команде. Вот. А, free VPN. А ни о какой безопасности мы здесь с вами не будем разговаривать, объясняю вам почему. А, один, опять же, из наших партнеров а, рассказал одну очень клевую поговорку, она мне очень нравится, она мне зашла, я ее запомнил. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и то только для второй мышки. Но и то не точно, потому что там может быть мышьяк. А, суть в чем, ничего бесплатного в нашем с вами мире нет, и когда вы видите бесплатный VPN, знаете, Это делается для того, чтобы либо собирать ваши персональные данные, либо для того, чтобы работать по RCA и отдавать компаниям на коммерческой основе информацию о посещенных вами сайтах, для того, чтобы давать вам э, предложение, да, там, купить утюг или блендер после вашего разговора с близким человеком, ну и, соответственно, для того, чтобы воровать данные или заниматься фишингом ваших банковских карт, э, криптокошельков, мейнфрейзов и так далее. То есть, будьте спокойны. Они будут собирать ваши данные, а как они будут их использовать, одному богу известно. Значит, конфиденциальность. Мы обеспечиваем стопроцентную конфиденциальность. Единственная информация, которую мы видим самостоятельно на нашей админ-панели, это количество активных пользователей по логинам в нашей системе и, соответственно, объем входящего и исходящего трафика. Все, это вся информация, которую мы используем, для чего она нужна, для того, чтобы, если вдруг встанет какой-то из серверов, перенаправить, соответственно, за счет э, шардинга информацию, да, и потоки э, на другие серваки. Нифига себе, как нас много становится. Привет всем, кто подключается. Вот я говорил, мы попадем с вами в ротацию, это круто, это здорово. Значит, э, аналогичные VPN-сервисы по конфиденциальности. 50 на 50. Опять же, объясняю это очень просто. Привет всем, кто подсоединился. Сегодня разговариваем об VPN. Если интересно пользоваться действительно качественным продуктом и еще получать вознаграждение от его использования, то давайте, давайте, давайте. Это очень круто, это очень здорово, это прям must have. Значит, эм... блин, сбил меня. Я так смотрю, народ подсоединяется, что же даже заволновался. Конфиденциальности у бесплатного VPN, соответственно, нет вообще. Теперь давайте про стабильность. Самый важный параметр. Почему я сказал поставьте плюсы, отметьте, покажите, докажите, расскажите? Собственно, по этой самой причине. Стабильность нашего, наших серверов 100%. Можете протестировать на, там, на периоде недели. Если у кого-то что-то отвалится вдруг или не будет работать, можете написать нашу консьерж службу. она работает 24 на 7. Это, кстати, тоже один из самых важных пунктов. Поддержка у нас на 9 языках, работаем мы постоянно, никаких проблем не встретите и с англоязычной поддержкой не столкнетесь. Значит, стабильность аналогичных VPN-сервисов 50 на 50 уже объяснял, думаю, запомнили почему. Ну и как я люблю говорить по поводу бесплатных VPN-ов стабильность на уровне помолимся, ребята. Вот у бесплатных пенов просто помолимся, чтобы хотя бы в тот момент, когда мне надо загрузить файл на YouTube, у меня что-нибудь не отвалилось. А это очень круто. Простота использования. Вот здесь на самом деле я вопрос задам каждому из вас просто. Вот те, кто пользуется, ответьте за меня, пожалуйста, в комментариях, чтобы все, да те, кто у нас пользуется, есть на эфире, ответили просто, просто или нет. Ну то есть с учетом всех перечисленных факторов того, что вам надо ежемесячно заменять сертификат, да, ну больше никаких сложностей нет для пользователей iOS, это вообще легко, в один клик просто нажали, заново подключили и погнали. Вот Рома вообще новый пользователь VPN, он еще не сталкивался с нашей системой, он сегодня его только установил. Я очень рад, что ты с нами на эфире, я очень рад, что ты уже попробовал, уже можешь дать фидбэк и это действительно круто. По поводу аналогов, у всех аналогов есть бесплатный период использования, есть необходимость продлевания подписки, она геморройная, обычно не уведомляет, то есть самое важное, что она продлевается автоматически, так называемые рекуррентные платежи происходят, вы оплатили банковской картой, если вы не отменили подписку, то ежемесячно да, у вас это списывается там, или какой-то период. У нас же все просто. Захотели – включили автопродление, захотели – выключили. При, причем автопродление происходит за счет вознаграждения с вашего баланса в системе, то есть можете даже об этом не думать. И в принципе, если у вас есть 10 активных друзей, которые пользуются VPN-ом, то, соответственно, для вас VPN становится абсолютно бесплатным. знаете об этом, пользуйтесь, рассказывайте и пользуйтесь бесконечно долго, собственно, пока вам это необходимо. А, заработок. У аналогов заработка, не говоря уже о многоуровневой партнерской программе, нету. А в бесплатных VPN заработка нету, есть только мошеннические схемы. Ну, собственно, у нас до 70%, то есть 3 доллара, 2.25 вы забираете, пожалуйста. Причем забираете вы их в долларе, что позитивно сказывается на тех, для кого важен курс валюты, да, кто за этим следит. Ну и особенно это понравится криптонам, потому что ребятки выходите в крипту и пока на лоу-лоу, да, еще добыча рынка немножко есть времени, закупайтесь бит точкам, вот. Ну или вы знаете чем, да, PN токен, must have, однозначно. Поддержка, да, поддержка 24 на 7, 9 языков, у аналогов она долгая, сложная и в принципе там отвечают вот так вот ну, давайте вот, наверное, вот этому человеку мы сегодня с вами ответим. А у поддержки, поддержки точнее, у FreeVPN, знаете, это я люблю говорить, иногда в пользовательских, в пользовательских соглашениях пишут, как есть. Да, сервис предоставляется на условиях, как есть. Вот, в принципе, это к бесплатным vpn относится. Не, не, не дождитесь, не допишитесь, не достучите. А теперь самое интересное. Реальные пользователи... А, собственно, ребят, можете заходить и нужно заходить в а, чат PVPN а, в Телеграме, задавать любые вопросы, интересоваться, спрашивать, вам ответят а, либо служба, а, либо партнеры, либо реальные пользователи, которые поделятся опытом, подскажут, направят. И, в принципе, вы получите удовольствие от того, что вы находитесь... В чем? Правильно, в комьюнити. Комьюнити у нас есть, комьюнити у нас растет. Комьюнити по России, я думаю, через месяц будет уже очень и очень большое. Да, и успеваете только, собственно, искать нужную вам информацию. Но это не страшно, потому что в закрепе э, чата в Телеграме вы найдете всю нужную вам информацию от инструкции. Так же, как и в разделе фак. вы найдете инструкции по установке, по покупке, по всему, что вам необходимо. И никаких проблем, э, собственно говоря, это у вас не вызовет. Теперь, пожалуйста, поставьте э, мне лойсы те, кому интересно э, зарабатывать, потому что я немножко коснусь этой темы и расскажу о том, каким образом да, и как работает маркетинг в э, продукте PVPN и за счет чего, как, когда, сколько вы можете здесь зарабатывать. И, в принципе, 200 долларов в месяц для вас станут, ну, совсем-совсем-совсем базовой э, цифрой. Э, я не лукавлю, говоря о том, что каждый из вас может зарабатывать до 75% от стоимости, да, э, PVPN э, за рекомендацию. Как это работает? Когда вы стали пользователем PVPN, у вас появилась партнерская ссылка, которой вы можете делиться а «Пригласи друга в Тинькофф» и ты и он получите по 500 рублей или что-то около того. А, собственно говоря, работает у нас это точно так же. А, когда вы активировали PVPN, вы получаете первые базисные 10% как хороший агент за рекомендацию продукта. Знакомо? Знакомо. Я думаю, каждый из вас знает правила хорошего тона в 10, о 10%. В принципе, за рекомендацию, за свод двух контактов, за закрытую сделку и так далее и тому подобное. Поэтому наш маркетинг начинается с 10%. Как только у вас появляется первые три друга, партнера, товарища, незнакомых вам человека, которые стали пользоваться PVP, причем неважно где, это вы, их, вы им лично порекомендовали, это где-то ваша там, вторая линия, третья, десятая, пятидесятая, шестидесятая. 60... Без разницы, абсолютно не имеет значения, где они у вас находятся. Если у них есть подписка э, PVPN и их 3, вы получаете 15% от каждого вознаграждения, то есть э, с э, рекомендацией да, с продления подписки вы получаете. Как только их 6, это уже 20%, как только их 12, это 25%, как только их 18, это 30%, внимание, 24, это 40%, 30 человек, которые пользуются PVPN, это уже 50%. Теперь внимание, 3 доллара, да? давайте посчитаем вашу прибыль на момент того, что у вас 30 человек, ну вы вот прямо сейчас меня послушали, загорелись, поняли, что это лучший продукт, который вы когда-либо видели, он сам себя продает, потому что вот вы в Инстаграм зашли меня сейчас слушаете, значит кто-то пользуется PVPN, кто-то за 600 рублей он лагает, кто-то бесплатно, но у него уже сперли а, пароль от кошелька Metamask. Да, И вы общаетесь с этим человеком, вот у вас 30, вы получили полтора доллара с каждого, да, умножаем 30 на полтора доллара. Прикольно? Ну-ка, посчитайте мне, сколько вы заработали. Правильно. Вот, 45 долларов вы получили просто за рекомендацию того, что сейчас нужно, просто за, для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно в повседневной жизни и, к сожалению или к счастью, да, а, VPN на сегодняшний день для граждан России в ближайшее время и для некоторых стран СНГ станет... А, ой, а, я почти... О, 69 долларов за два дня а, Ксения заработала. Это круто. Это вот прям вот без, без слов вообще. А, это отличный результат, это далеко не предел. Мы добрались с вами до 50%. 60 партнеров вы получаете 60%. 99, ну то есть 100 партнеров вы получаете 75%. Теперь внимание, 100 партнеров ежемесячно, да, или там каждый день, в зависимости от того, когда вы с ними пообщались, приносят вам по 2 доллара 25 центов. То есть 225 баксов в месяц вы получаете просто за то, что пользуетесь VPN, сидите в Инстаграме, смотрите Netflix, обучаетесь на курсере. Пока ваши, собственно, партнеры и друзья делают то же самое. В свое время мы занимались различными MLM-проектами и маркетингом для Инстаграма, для популяризации лайков, активности и комментариев. Ребят, сейчас все это неинтересно. Сейчас бы просто зайти в него, да, попасть и посмотреть там, любимый канал, любимого блогера, да, прочитать посты интересные на каком-нибудь РБК или еще где-нибудь. Ну, не знаю, чем вы там занимаетесь, что вам интересно. Это, кстати, здорово, что вот 100 человек приносит вам соответственно 225 долларов в месяц где брать аудиторию да давайте поговорим об этом я просто в инстаграме я сам тоже занимаюсь тем же самым мне это интересно я это люблю финансовый спорт отлично ром прям здоровье так давай сейчас дальше крипта все что красивое с душой огонь. Я разместил просто сторис о том, что интересно зарабатывать от 200 долларов в месяц, и всеми моими потенциальными клиентами становятся те люди, которые эту сторис посмотрели. Почему? Потому что либо они пользуются VPN, потому что они находятся в России, либо это те люди, у которых есть друзья, которые пользуются VPN. Ребят, рынок прямых продаж и рынок MLM-маркетинга еще никогда не был таким простым. Никогда нам не выпадало такого шанса, чтобы людям нужно было то, что вы хотите им предложить. Главное показать им возможность этого. Очень много э, наших партнеров сталкиваются с возражениями о том, что я вот пользуюсь бесплатным или у меня есть альтернатива. На два этих комментария можете отвечать одним простым предложением. Они не дают вам зарабатывать. Ребята, действительно, эм, бизнес в интернете бывает абсолютно разный. Где-то нужно напрягаться, где-то нужно реально искать э, подход к партнерам, отрабатывать возражения. Здесь с этим продуктом вам ничего делать не нужно. Он просто сам просит вас о нем рассказать. Да, где найти аудиторию? Зашли в Инстаграм, увидели, что ваш друг выставил сториз, значит он пользуется VPN. -ом. Посмотрел кто-то вашу историю, значит он пользуется VPN. -ом. Дело за малым. Написать человеку привет, есть возможность прослушать. Аудио, потому что текст будет восприниматься как э, реклама, да, есть возможность прослушать аудио, потому что у меня есть вопрос. Человек пишет, да, вы ему говорите, слушай, э, раз ты здесь сидишь, значит, пользуешься VPN-ом. Вот у нас э, наша компания выпустила на российский рынок классный продукт, он самый дешевый, самый быстрый и самый безопасный, он стоит 200 рублей в месяц, при этом, да, это 3 доллара, при этом с этих 3 долларов за рекомендацию он платит 2 и человек сидит такой, э, а так можно? Он говорит, а сколько у тебя людей, которые на тебя подписаны? Он говорит, там, например, ну, 250 человек, а сколько смотрят вот твои там сторис? Ну, человек 50. И вы ему просто говорите, 50 на 2 нож, это 100 баксов, которые вот они перед тобой лежат, забери их. Просто это не нужно объяснять про инвестиции, это не нужно рассказывать, ребята, о пользе бадов, это не нужно говорить о супер уникальном, космическом, не, в каком-то нереальном продукте или обещать человеку небо в алмазах. Нет, все просто, все здесь. Продукт PVPN сделан для российского рынка не просто для того, чтобы э, быть актуальным да, сейчас в это время, а для того, чтобы сломать стереотипы всяких там 10 уроков на салфетке и прочих глупостей, когда людям для того, чтобы начать бизнес в сети, нужно было становиться э, просто какими-то машинами по продажам, и убийцами для того, чтобы рассказать человеку об этих возможностях. Нет, сейчас этого делать не нужно, вы просто пользуйтесь этим продуктом, просто знаете, что он сейчас нужен каждому, кто посмотрит вашу сторис, просто начинаете общаться с этим человеком, и я даю вам офигенный кейс два сейчас, которыми можно пользоваться. Первый – это ты человек, ты вот ты меня сейчас слушаешь и пишешь человеку привет. Есть время аудио прослушать, есть вопрос. Это человек, который просмотрел твою сторис и задаешь ему вопрос, по примеру, что вот ты пользуешься VPN. <coughs> У нас наша компания выпустила до да, самый быстрый, самый безопасный, самый доходный если интересно зарабатывать с нами 200 баксов в месяц давай перейдем с тобой в телегу я тебе все покажу скидывайте ему презу объясняйте как устанавливать у вот рома я знаю что сделает это прям вообще просто быстро все сам и человек начинает пользоваться вы начинаете зарабатывать второе да если у вас нету большого количества контактов в инстаграме как вообще в этом случае действовать почему я спросил что вас интересует в инстаграме да какие у вас хобби ребята в свое время один из моих учеников, один из моих партнеров назвал это бразильским методом полигаева. Я люблю стихи, я люблю дрифт и я люблю фотографию. Я захожу в Инстаграм для того, чтобы найти поэтов, фотографов и дрифтеров. Почему? Потому что мне есть с ними о чем говорить. У меня есть точки соприкосновения, где я могу вступить в контакт с совершенно незнакомым мне человеком, просто потому что эта тема моя. Я могу с ним обсудить, как он поставил золотое сечение на кадре, или э, на какой скорости он заходил в угол 40 градусов, или в конце концов дать рецензию какому-нибудь автору на его новое произведение и поделиться своим, которым у меня написано на стихи.ру. Также и каждый из вас. Вот здесь Анатолий писал о том, что он ищет что-то душевное и красивое. Так найди какого-нибудь астролога или художника, вступив с ним в контакт, да, начни с ним разговоры. И поверьте мне, когда вы будете делать это с кайфом, для расширения своего мировоззрения, новых коммуникаций, а, ребят, умение говорить, да, умение коммуницировать, и самое главное отсутствие страха в этом, это тот ключик, который вам позволит реализовать себя, где бы вы ни находились и чем бы вы ни занимались. Он спросит этот человек, а чем ты занимаешься? И вы ему смело рассказываете, слушай, я амбассадор компании PureNet по продукту PVPN, да, это продукт, который приносит мне деньги, пока я сижу в Инстаграме и расширяю свое мировоззрение, общаюсь с тобой, общаюсь с другими людьми, да, социализируюсь, максимально расширяю уровень своих контактов. Прикольно, если эти кейсы вам сейчас заходят, просто дайте мне огня. Покажите мне то, что вам это нужно. Потому что я объясню вам еще одно очень важное правило и немножко вас замотивирую. Если вы думаете, что фаундеры PureNet, лидеры да, и Trailblazers команда это первооткрыватели, а, только мы думаем в этом направлении, то вы очень сильно ошибаетесь. Рынок а, и вообще а, идеи, мысли, которые находятся в нашем мире, они приходят не одному человеку, они приходят нескольким. И у нас с вами действительно есть возможность сейчас до лет как минимум до лета у нас еще есть это время забрать весь рынок под себя действительно а те кто в пьюрнете давно знают о всех остальных продуктах и о том что планируется и о маркетплейсе и об о, о white label эквайринге для приема приема платежей а это все потенциально ваши пользователи потому что партнерская структура в рамках экосистемы PureNet единая для всех продуктов и если человек пришел к вам в vpn да, попользовался и ушел, то может быть через пару месяцев он зайдет на marketplace <coughs>, покупать себе продукты из магнита, а реферальное вознаграждение за эту покупку придет вам, потому что когда-то он стал вашим партнером на базе одного единственного первого продукта. Поэтому, друзья мои, я думаю вы меня услышали сегодня у нас получился очень классный эфир да, мы чуть-чуть затянули на 8 минут но я думаю он прошел у всех на одном дыхании запись его останется здесь в инстаграме да, я очень надеюсь что каждый из вас сегодня да, проникнется этой возможностью просто посчитает да, возможность заработка на основе тех показателей своей социальной сети, которые у него есть. И пусть это будет первые 10 долларов, 20, 30, первый бакс, который вы получите, поверьте, это будет просто э, нереальным запалом для того, чтобы научиться э, да, э, продавать, продвигать. Потому что на самом деле, на самом деле э, если вы скажете мне, что я боюсь общаться, боюсь продавать, я вам скажу такую финальную вещь э, для э, каждого из вас. Мы с самого детства с вами продажники. И знаете, когда произошла ваша первая продажа? Когда вас только-только, только, только, только да, вынули из утробы матери, вы уже заплакали, потому что хотели кушать и просили птичку. И это была ваша первая продажа, друзья мои. Продажа себя и своих эмоций. И если вы думаете, что выходя на улицу, или идя на работу, или идя в институт, или а, идя сдавать какую-нибудь определенный зачет он, на автомобильные права вы себя не продаете, то вы очень сильно ошибаетесь, потому что каждый день, каждую минуту, да, даже я сейчас, я занимаюсь продажей себя, своего личного бренда и своей экспертности. И я надеюсь, что вы ее, а, ну, не буду говорить купили, что она вас зацепила. Поэтому всем доброго времени суток. Рад сегодня был провести этот эфир. Ваня, не переживай, мы вытянули. Ты сделаешь круче. А, всех жду в официальных чатах пьюрнета в чате pvpn жду от вас там вопросы делитесь эфиром рассказывайте партнерам пусть нас будет больше и всех точнее не всех но всем и каждому желаю больших чеков пока пока